Буквально на днях услышал истеричный такой виск, крик, писк одного ребенка. Ну, и я так понимаю, что он устроил истерику по какому-то поводу. Знаете, в такие моменты первым делом вырывается фраза, мысль Ну, наверное, у любого человека. Дайте кто-нибудь посраки этому ребенку, да? А потом, так немножко поразмышляв, я думаю, почему ребенку? Почему, в принципе, вот. Ребенок ведь, по факту, это чистый лист. И во всех его поступках, во всех его действиях виноваты, как я понимаю, именно родители и общество, если родители вообще не участвуют в воспитании своего ребенка. Этот ребенок, который истерично кричит, он, скорее всего, либо болен физически, и у него, ну, я не знаю, болит что-то, у него температура поднялась, давление, там еще что-то. И он негативно реагирует вот совершенно на все, что его окружает, он капризничает. И родители, не понимая этого, не разглядев этого, допускают грандиозную ошибку, выражая агрессию в отношении своего собственного ребенка, не разобравшись в сути проблемы. То есть тут понятно, виноваты родители. И второй вариант, где я тоже считаю виноваты исключительно родители. Потому что, скорее всего, они баловали своего ребенка. Они его не понукали. Они давали ему все, что необходимо. Но в определенный момент они почему-то решили поменять формат поведения изменить свое отношение к ребенку и стали его в чем то ограничивать Но ну, скажите какая может быть нормальная реакция помимо истерики ежели ребенок э, все время до этого что то получало потом вдруг резко получил ограничения и я так понимаю, не видит никакого другого способа, кроме как криком, визгами, истерикой добиться желаемого. Это логично? Абсолютно логично. Ну, как минимум с точки зрения ребенка. Кто в этом виноват? Конечно, родители. И знаете, даже если предположить, что родители его не баловали, да, а просто забивали на него огромный болт, на своего ребенка, и позволяли обществу его воспитывать, то в данной ситуации виноваты тоже они. Так как именно от общества, от толпы, от бараньего стада, от овечьего, от этого рабского, других вот этих отпрысков, других этих недотеп детей, он и получил данный формат поведения. Поэтому если ребенок бьется ногами в истерике, если он кричит, плачет, визжит, в этом нет вины ребенка. В этом есть абсолютно точно всесторонняя вина, исключительно родителей. Поэтому никогда не перестану повторять, что тупым родителям, Тупым баранам, рабам, овцам и свиноваткам им вообще, в принципе, размножаться надо бы запретить. Не знаю, как это сделать в свободном так называемом обществе, но мое мнение таково. Дебилы не должны размножаться. Это мой лозунг. Если у вас есть дети, уделяйте им время, воспитывайте. И всегда думайте о последствиях, к чему приведет тот или иной ваш урок. Потому что даже неверно или, скажем так, быстро сказанное слово, при ребенке какое-то поведение негативное или недостойное, оно станет для него уроком, как бы то ни было. Ребенок наблюдает, ребенок слушает, ребенок впитывает. И если вы родитель... Вы каждую секунду должны отдавать себе отчет в своем поведении и уделять по максимуму времени своему ребенку, потому что он растет, время это не отмотаешь назад, и он впитывает абсолютно все от вас, либо от окружающего мира. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии, репостите видео. Всего доброго!